И били. Свой единый и братский народ Ну какой же вам, падлы, Бандера Вы продали братьев своих Доллары вам в жопу свали И Майдан, кровь людей, тоже их За Донбас я за правду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 Мариуполь, Одесса и Харьков и Херсон, но вам скоро конец.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 Он всегда улыбался, как он с игрался Как любила его, гладит мать по головке А по сердцу иголки, автоматов в затворы В небо залп в его честь Мой сынок, она плачет, я ж растила тебя и за что кто мне скажет Вот забрал сын тебя Ты лети в небо, ангел с миром душа Гроб омоет слезами И окрести сынка Сын приснится и ночью Мам, привет, я живой Ты чего там рыдаешь?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 Я не мог по-другому. Я присягу давал. Свой народ и Россию. Весь мой звон защищал. Мама утром проснется, перед нею глаза, на нее прямо смотрит. С фото всегда и стало так легче.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 Народ и людей Поля в сердце мужчины Он герой Гордость сына И заплачет девчонка Как теперь без отца Без отца и без сына Сорвется до боли Он истек алой кровью И его не увидеть Родным никогда Но он в памяти будет Солдата страна не забудет не За Россию и Родину Жизнь отдал офицер Ветер души развеет Память сердца согреет, и цветами аллея вечно тишины, вы герои вышили, вы, вы собою прикрыли ваше сердце остыло за народ и людей.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 К небу ангелы душу уносят И своих никогда он не бросит Сын когда у мамы спросит И траву на могилке покосит На лице его видно усталость Он не спал, все смотрел на ребят Прикумарить бы чуточку малость Да не бросит никак он солдат Закурил командир папиросу Как красивые рассветы и росы Не ответит никто на вопросы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 И Россия не забудет тебя никогда Седовласый мужчина с щетиной Так устали от боли глаза Закурил командир папиросу Как красивые рассветы и розы Не ответит никто на вопросы На могилу несут ему розы Небо небу ангелы душу уносят И своих никогда он не бросит Сын когда у мамы спросит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 Никто не возьмет А пули свистят Стреляют в солдат Артиллерии град И ни шагу назад За Россию за мать, До конца нам стоять И нацистскую дрянь На куски разорвать Ах, где правда и честь у Руси сердце есть, боевой дух солдат, в бой идем с тобой, брат, ни крубинки земли, не простим вам скоты, русский дух не сломить, все пройдет, будем жить, а пули свистят.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 Донбасса земля Мариуполь, Херсон С нами будет и он За военных ребят Кто ушел, пусть горят Свечи в храмах Руси Вам поклон, мужики А пули свистя Стреляют в солдат Артиллерии играть, и не шагу назад за Россию за мать, до конца нам стоять, И нацистскую дрянь на куски разорвать. <music> . Мужчины, тот о дружбе слагает стихи Быть мужчиной не надо причиной Эта песня для вас, мужики Кто под тяжестью дней не сломался И не гнул под халимской спины Навсегда тут мужчиной остался А таких видят женщины сны И целый мир кричит вам след за вас, мужчины За вас, защитники, герои, офицеры Пусть покорятся на земле вам все вершины Вам сил небесных, фарта, веры Вы защитники новой России Добровольцы, оплодополчения Дай вам Бог нескончаемой силы Лишь свобода имеет значение Пуская дружба — это вечно свято И не в чести предательство и лесть Я рюмку подниму за вас, ребята Спасибо, что еще вы в мире есть И когда по небесной дороге Вы идете, там вспыхнет звезда Врать небесную примут вас боги Быть мужчиной оно навсегда И целый мир кричит вам вслед за вас мужчин За вас защитник, герои офицеры Пусть покорятся на земле вам все вершины Вам сил небесных, фарта, веры вы защитники новой России, Добровольцы, оплот ополчения. Дай вам Бог нескончаемой силы, Лишь свобода имеет значение. Вече вам след за вас, мужчины, за вас защитники, герои, офицеры, пусть покорятся на земле, вам север сыну, Вам сил небес, партов и веры. Вы защитники новой России, добровольцы, оплод, ополчения дай вам Бог нескончаемой силы, Лишь свобода имеет значение, И целый мир лечит вам за вас, мужчин, за вас защитники, герои офицеры. Пусть покорятся на земле вам все вершины Вам сил небесный фарта и веры Вы защитники новой России Добровольцы оплот оболчения Дай вам Бог нескончаемой силы Лишь свобода имеет значение Дай вам Бог нескончаемой силы Лишь свобода имеет значение Дай вам Бог нескончаемой силы Лишь свобода имеет значение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 Я не мог по-другому Я присягу давал Свой народ и Россию Весь мой защищал Мама утром проснется Перед нею глаза На нее прямо смотрят С фото всегда и стала так легче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 за народ и, народ и людей.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 Память сердца согреет, и цветами аллея. В вечной тишине вы герои пушили, вы сапоги прикрыли. Ваше сердце остыло за народ и людей. Зирень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 Закурил командир по Как красивые рассветы и росы, Не ответит никто на вопросы, На могилу несут ему розы, К ангелы душу носят, И своих никогда он не бросит, Сын когда у мамы спросит? И траву на могилке покосит. Ты герой команде и Россия не забудет тебя.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 Земля, Мариуполь, Херсон, с нами будет и он за военных ребят, кто шел, пусть горят, свечи в храмах Руси, вам поклон, мужики, а пули свистят, стреляют в солдат.